Ну что, ура-ура-ура! Заявка сделана. Заходим в кабинет. Все на месте. Ну, Сергей, давай объясним о том, что насколько этот путь более выгодный. Я так понимаю, если бы мы заводили с карточки на перфект, а с перфекта сюда на баланс, то потери были бы 3%, да, с карточки на 2,5%, да, ты говорил. Да, мы потеряли бы около 2,5% для пополнения кошелька Perfect Money и потом за перевод даже на верифицированном аккаунте отдаем 0,5%, соответственно, в сумме 3%. А с помощью зачисления средств через кэшмост и через тизер и РК-20 мы потратили, получается, на комиссию 13 долларов, что составило 1%, 1 и 1,3%. То есть это более чем два раза выгоднее, даже чем через PerfectMoney, либо через карту напрямую. Здорово. Друзья, коллеги, партнеры, рекомендуем вот этот путь. Огромная благодарность Сергею. Это наш будущий спикер. Мы его скоро увидим на наших занятиях и проведениях мероприятий. Вот Пользуйтесь этим путем. Всем рекомендуем. Все, я очень рад, что я помог своему партнеру. И мы завели эти денежки. Сейчас мы заведем вторую сумму. Мы попробовали на 1000, чтобы ровненько было видно. Ну что, за второй суммой, повторением отучения, заходим в финансы. Пополнить. Пополнить. 630, да? Так, сколько мы считали? 100-630 долларов. мост сейф тизер И переходим к оплате. Это так, это вот есть тут 1%, правильно я понимаю? Да, это комиссия, которая берет мост как раз. А дальше 3 доллара мы оплачивали за комиссию обменного пункта, за перевод тизера как раз. Убираем ярко 20. 20. Вот, и переходим на base Change. Вот, э, я думаю, нам подходит макколи. Он без всяких да, дополнительных ограничений идеально подойдет нам. Можно выбрать, конечно, одни из первых, но там придется вам пройти верификацию. если да. Там начнется и фотографироваться с карточкой. Да, можно и паспортом сфотографироваться, в общем, а занимает и, лишнее а время, паспорта, да. а экономия выйдет буквально там, я не знаю, ну, копейки, в общем. Вот в этом обменном пунк пункте мы, кстати, даже не заплатим комиссию за перевод. Это еще лучше. То есть у нас получится ровно 1% комиссии. Здорово. Да, вводите сумму. Вот эту сумму, правильно? Да. Можно просто кликнуть на нее, она сама скопируется. Вот, 18 тысяч гривен. Скопировал, вставил. И с правилами сервиса ознакомлен. обменять. Окей. Окей. Идет обработка, пожалуйста, подождите. Так. смс на почту. Да, здесь опускайтесь вниз и просто перейти к оплаче. Перейти к оплате, правильно? Да, все верно, переходим к оплате. Вводим данные карты. Прекрасно. Нажмите вернуться на сайт. А, да. Вот. Все прекрасно. Теперь в автоматическом режиме они должны поступить в течение 5 минут на ваш баланс. Да, хорошие отзывы. Да. На еще только проверенные обменные пункты, поэтому там проблем нет. Если какие-то проблемы возникают, они их быстро решают. Они за свою репутацию очень сильно борются. Подождем. Да, ну буквально 5-10 минут берет. У меня не поступало минуты за 3 максимум. А сначала должна заявка на кошморсе быть подтверждена. Она там будет подтверждена, а потом пополнится баланс. Ее можно обновить и по идее будет, когда будет статус здесь оплачен, то деньги должны будут поступить. О. Так, теперь заходим, проверяем. Ура, ура, ура. Сума на месте. Отлично. Отлично. Я вообще очень рад. Спасибо, что ты предложил помощь. Спасибо за этот путь, который ты проложил для нас, для всех. И я думаю, что все компаньоны, все партнеры, все участники МИА будут благодарны. Благодаря таким светлым головам, как ты, Сергей. Уверен, мы будем осваивать все больше и больше инструментарий, которые здесь в середине. Думаю, компания еще сама не поняла, насколько широкие инструменты она дала для нас для ведения этого бизнеса. Поэтому тебе, Сергей, благодарность от всех от нас. Спасибо. Спасибо и вам. Рад помочь. Также я просчитал, сколько бы мы потратили, насколько больше гривен потратили бы, если пополнялись напрямую через банковскую карту. Первый раз мы заводили одну тысячу долларов через тизер USD. вот И у нас вышла итоговая сумма 28 пятьдесят вот, гривен. Если пополнять через банковскую карту напрямую, то получается 29 девять гривен. А это на одну тысячу гривен больше. С каждой тысячи вот, долларов. Намного выгоднее, намного удобнее. Ну, Возможно, не настолько удобно, но... Uh, с 1000 долларов, 1000 гривен сэкономить, я считаю, это uh, стоит уделить 10 удобно. минут. Отлично, спасибо большое. Ну, до новых встреч, до встречи на лидерском обучении. Спасибо, Иван. Всего хорошего. Да, счастливо, да. всего доброго. Всем успехов.